Всем привет! Сегодня мы строим лягушку, не просто лягушку, лягушку царева, может быть царевича, в некоторых сказках, то мальчик. Так, начинаем с задней лапки, лапки. грудка у него будет белая. Может быть, есть такие в природе лягушки с белой грудкой. Ну, в этом наборе 10 696. Как-то вот с цветами получилось так. Проще делать белую грудку. сзади сложила. А спереди вот такая красота. В общем, мало деталек. Такая небольшая построечка. Всего 23 детальки используются в этой жапке. Так, дошли до глазок один второй и носик ну и какая же Кажется, ревна без короны. Конечно. Мне нужна корона. Симпатяшка. Квак-квак-квак.